Ошибок. Количество этих ошибок, совершенных режимом Путина, с тех пор, как он начал эту войну, привело к тому, что господин Путин войдет в историю не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения. Есть шкала Виктора к землетрясению, а будет шкала Путина для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорить. О, да тут накосячили на целый один Путин. На целый один Путин? Ты что? Да такое невозможно. Нет-нет, на целый один Путин, я тебе говорю. Путин будет эталоном измерения ошибок. Прямо начиная с 24 февраля. Его армия 24 февраля вызывала страх. Теперь она вызывает жалость. Она вызывает жалость. Нет слов. Это сброд. Жалкий сброд, которым командуют дебилы. Это невероятно. Вот она, мощь России. Реально, что я мощь из себя представляет.